Главное, чтобы ты хорошо делал свою работу. Знаешь, что будешь делать? Если честно, то нет. <кхм> я думал, это вы мне подскажете, что то как. Просветить тебя? Так точно. Твоя основная работа, это лизать хорошенько жопу. Не понял. Ну, лизать жопу таким, как я, тем, кто сидят наверху. Подлизывайся Лиши им жопу, как гребаные мороженые, сливочные, шоколадные, неважно. Главное, ты то поднимешься и построишь хорошую карьеру, прям как я сечешь. И вторая твоя работа заключается в том, что когда государство будет выделять тебе деньги на что-то, ты должен взять эти деньги из бюджета до копейки и положить в карман и делать вам откаты. Я, кажется, понял. Ну а что, если народ спросит у меня эти деньги, что? Да? да народу по барабану, куда, зачем уходят, это фиолетово, и лучше свадьбы, гулянки подавай, никто не отстаивает, не требует, не интересуется политикой, им просто похуй, понимаешь?